Как мы договорились в прошлый раз, продолжаем наши контакты вот в таком прямом режиме. И я и представитель правительства мы готовы обсудить любыми и любые проблемы, которые вы сочтете важными сегодня, интересными для бизнеса, для экономики страны. Я думаю, что Некоторые вещи мы обязательно должны затронуть. Прежде всего, конечно, проблемы, связанные с интеграцией российской экономики в мировую экономику. Вы знаете, что процесс идет достаточно динамично. Собственно говоря, даже задавать этот вопрос более или менее бессмысленно, потому что вы как раз являетесь теми людьми, которые это и делают. Если в этой связи у вас возникнут вопросы, связанные э, с нашими последними внешнеполитическими инициативами, я с удовольствием на эти вопросы, вопросы отвечу, но хочу вас заверить, что все наши действия направлены на то, главным образом, чтобы обеспечить российской экономикой, значит, вам благоприятные условия функционирования, создать благоприятную среду для вашей деятельности. И э, в этой связи, конечно, мне не мне безинтересно узнать ваше мнение о том, что происходит. Причем это для меня имеет практическое значение, уверяю вас. Многие, ну разумеется, все сложности, связанные с, с последними событиями на внешних рынках, они не могут пройти незамеченными, хотя мне бы не хотелось сегодня особенно углубляться в эту проблематику, особенно проблематику, связанную с ценами на нефть, хотя это многих вызывает, а, многих вопросов. Я знаю, что в этой части идет интенсивная дискуссия с правительством. Мы сегодня только обсуждали, еще несколько мы эту проблему. Да, поэтому думаю, что вот в диалоге с правительством мы обозначили наиболее оптимальные пути нашего реагирования, то ту ситуацию, которая складывается на внешних рынках. Вместе с тем, хотел бы отметить э, некоторые обстоятельства, которые заключаются в следующем. Э, всегда проблемы были, они есть и всегда не будут. И никакой паники, никаких э, особо э, тяжелых ожиданий э, не нужно нам инициировать на этот счет. Больше того, я уверен, даже в обратном. Если мы сможем в своем месте грамотно, точно проанализировать складывающуюся ситуацию и принять верные правильные решения, то из э, всех сложностей э, мы выйдем не оставленными, а наоборот более сильными. В этом у меня нет никаких сомнений. Значит, э, в качестве тем, которые э, я полагал бы можно было бы рассмотреть сегодня, э, это... Вот первая проблема нашего вхождения наше в мировую экономику, и здесь некоторые наши предложения остаются, касающиеся создания ресурсов устойчивости глобальной экономики в целом. Вот можно в широком смысле, имея в виду эту проблему, поговорить на эту тему. Затем было бы полезно проанализировать приоритеты российского бизнеса на внутренней и внешней банке. Хотели бы обозначить еще одну тему это для обсуждения, бюрократизацию экономики. То, что в последнее время сделано вами, а, нами, вам хорошо известно, причем сделано при вашем практическом прямом участии, при участии ваших экспертов, которые работали напрямую с правительством, и а, в... В самом тесном взаимодействии с депутатами Государственной Думы. Количество лицензируемых видов деятельности с двух тысяч сокращено до 104. Это движение абсолютно правильного управления. Если у вас есть какие-то соображения, на этом счет рекомендации, пожалуйста. Вы знаете, что обращается налоговая система, и вместо трех налогов в области ресурсного использования, Введен один, у нас намечаются и другие преобразования в этой сфере. Значит, если соображения какие-то в этом смысле есть, пожалуйста. Следующая проблема, как бы напрямую не касающаяся, может быть, большинства из представленных в этом зале, но имеющие выходы и на большой бизнес, а уж тем более на экономику в целом, на население, это развитие малого и среднего бизнеса. Число предприятий, которые мы относим к этому разряду, в последнее время растет очень очень медленно, и э, хотели бы мы услышать Ваше мнение по поводу, как, по поводу того, как э, по Вашему мнению можно было бы из этого застойного состояния выходить. Следующая тема – это э, проблема, которые Вы поднимали раньше, в частности, Вопросы либерализации валютного рынка, ход судебной реформы. Вы знаете, приняты законы, вместе с тем и мне, и моим коллегам было бы очень интересно услышать ваше мнение по тому, что у нас сейчас получается в этой сфере и, как вы видите, последствия принимаемых решений. О налоговом законодательстве я уже сказал. Вот это те темы, которые а, мы бы хотели обозначить. Я, в частности, еще раз хочу повторить, с удовольствием готов выйти и за рамки а, а, предложенной тематики, но с учетом определенных лимитов времени, конечно. Это все, что мне бы хотел сказать вначале. Пожалуйста, давайте начнем Как это было в прошлый раз предметно и а, предельно конкретно?